Всем кто смотрит это видео Сегодня я готовлю Мясные рулетики с сыром В общем нам понадобится Куриное филе Потом сыр твердый Чеснок 50 грамм масла Зелень, укроп Или петрушка Можно и то и то 3 ложки сметаны 250 грамм воды И также чеснок пойдет нам в соус а Мука для жарки И олея в общем, изначально мы берем мясо, разрезаем его такими дольками на 5 мм. Можно куриное филе, можно мясо любое, какое у вас есть. Отбиваем, как на отбивные. Затем солим, перчим. Вот, в принципе, и все. Теперь мы будем готовить начинку. Для начинки берется масло, 50 грамм, оно должно быть мягкое. И сейчас мы его смешиваем с зеленью и туда выдавливаем через чесночницу чеснок. Так, сделала. Теперь берем соус сметаны, делаем 3 ложки сметаны, выливаем сюда воду чуть-чуть на кончик ложки соли и также чеснок через чесночницу и брусочками режется сыр теперь берется наше мясо намазывается масло масло с зеленью ложится два бруска ты уже пробовала два бруска ложится сыра сворачивается вот таким рулетиком и Шпажкой, затем обваляем его в муке и пожарим с двух сторон. С двух сторон, ну, со всех сторон жарится до румяной золотистой корочки. Вот. вот наши рулетики поджарились. Теперь мы вот эту красоту укладываем в сковородку, заливаем соусом, накрываем крышкой и так она у нас тушится 15 минут. Это если с куриного филе, если с другого мяса, свинины, говядины, там минут 30-40 она должно Тушиться. Или же можно запечь это все, сложить в эту, как его, господи, подскажите, пожалуйста. В общем, форму на противень, вот, на противень, да, складываем. И в духовку также 30-40 минут. И все потом достается, это все посыпается зеленью и такая вкуснятина. Так, друзья, такая красота получилась. Смотрите, если вода будет выкипать, вы ее можете добавить. Потом перед подачей, пожалуйста, не забудьте вытащить шпажки. Вот. Ох, сейчас разрежу. Покажу в середине. Одну секунду. Ну, тут особо ничего не видно. Сыр расплавился. Но я уже чуть-чуть попробовала. Очень вкусно. В общем, как обычно, спасибо, что были на моем канале, готовили со мной. Мне очень приятно, если я могу кому-нибудь помочь. Поэтому спасибо, заходите, смотрите, подписывайтесь, если вам не сложно. Все, всем приятного аппетита. Пока-пока.